Готика не нуждается в представлении. Культовая серия началась 2001 года и до сих пор обрастает разными модами и сюжетами. Все поклонники Готики находятся в режиме ожидания ремейка первой части игры. За все это время мир Готики был довольно подробно изучен. Поэтому накопилось множество теорий и фактов об этой игре. На самом деле в серии Готики не так много чудес и пасхалок. Как например в том же Скориме, по которому до сих пор снимают разные секреты. Но я для вас собрал действительно интересные факты об этой серии. Кроме того, на прошлой неделе мы начинали конкурс. Итоги этого конкурса будут в конце ролика. Ну а первый факт касается первой части игры. Когда Готика только разрабатывалась, жизни мана выглядели как сердечки и капельки. О чем можно посмотреть в первом тизере на Готику 1. Мантии магов также менялись в процессе разработки игры. В альфа-версии Готики все маги носили капюшоны, но потом их внешний вид был заменен. Поэтому все маги в первой части игры не носят капюшоны. Следующий факт касается Диего. По истории первой части игры, Гамес падает бешенство, когда падает трудниковая шахта. Один из тех, кто успел выбраться, был Диего, у которого в четвертой главе меняется гильдия стеней на магов огня. Поэтому возникает резонный вопрос, почему именно гильдия магов огня? Возможно, дело в том, что призраки становятся агрессивными главным герою, а маги огня как бы уже все мертвы. Поэтому, чтобы оставаться дружественным ГГ, Диего меняет свою гильдию на магов огня. Но это уже скорее не про факты, а про интересные догадки. Если быть внимательным, то можно заметить, что у мага Ксардаса белые бельма. Это относится ко всем частям игры. И вокруг этого факта возникает много разных споров. Может ли Ксардас видеть физически? Или его зрение связано с магией? Тем не менее, Ксардоса всегда можно заметить за чтением разных книжек и писем, которые мы ему приносим. Некоторые считают, что Ксардос видит магическим зрением, а другие это списывают на особенность магов, которые ушли в темную магию. Но сам факт остается фактом. Во всех частях готики у Ксардоса белые зрачки. Перед отплывом на Эрдорат, если попросить Диего отправиться с вами на Эрдорат, а потом передумать и снова попросить его остаться в городе, он обидится и напомнит о случае, когда он спас вас от булета в первой части игры. Ты должен заботиться о городе. Да? Я тебе больше не нужен. Ох, ладно. Не забудь заглянуть ко мне, когда вернешься в город. Ты думаешь, мы еще встретимся? Я никогда не забуду выражение твоего лица, когда ты лежал на земле, после того, как Булиц вырубил тебя. Свой внешний вид и лицо безымянный получил незадолго до выпуска игры. В демоверсии у героя было совершенно другое лицо и совершенно другой внешний вид. Что-то в этом тоже есть. Но привычный вид, конечно же, роднее. Еще один факт о Безымянном касается его наручей. Все дело в том, что в каждой части готики он носит наручи, которые защищают запястье от повреждений. С чем это связано, никто не знает. История игры рассказывает нам, что безымянный — это аватар трех богов, поскольку он может носить как кугот Белера, так и глазы Носа, божественные артефакты, которые могут носить только избранные богов. Однако в интервью один разработчик четко указывает, что безымянный — это до носа. Еще один факт о безымянном касается его легендарного хвостика. Факт в том, что в оступительной части игры его нет, а есть только короткие волосы. То есть конский квадратный хвост появился в более поздней стадии разработки игры. Коготь Беллера, который появляется в дополнении второй части игры, тоже имеет несколько интересных фактов. По неизвестной причине, Коготь почему-то два раза бьет молнией по Галема, С чем связана такая ненависть, неизвестно. Кроме того, если ударить когтем Беллера по дракону Нежити, то молния прилетит не в дракона, а в самого ГГ. Что еще раз доказывает, кто же на самом деле избранный Беллера. О жизни Безымянного до колонии практически нет никаких фактов. Однако после победы над драконом Нежитью, с Горном состоится диалог в котором он спрашивает Безымянного, куда он собирается отправиться. На что тот отвечает – домой. Как мы все знаем, третья часть готики начинается с Мертаны. Поэтому, возможно, Безымянный раньше жил в Мертане, в деревушке под названием Ордея. Следующая пачка фактов касается Гамеза, рудного оборона в первой части игры. Если сделать свободную камеру и залететь в лицо Гамезу так, чтобы были видны зубы, то можно увидеть, что один зуб искусственный и сделан из золота. Кроме того, броня короля Рабара II очень похожа на броню самого Гамеза. Но с чем связан этот факт, никто не знает. Следующий факт можно даже назвать пасхалкой. Даже если вы дали клятву магом огня, то вы все равно можете стать магом воды. Для этого нужно прийти в новый лагерь и попросить Сатураса принять вас круг. Теперь вам доступна как магия воды, так и магия огня. Следующий факт также можно отнести к разряду пасхалок. Если в Брага Безымянный возьмет с собой Диего и отведет его Мурасул, то он случайно выполнит скрытый квест, который вы нигде больше не сможете взять, и получите за это определенный опыт. А, -а, -а Морасул, золото, бизнес и холодное пиво. В первой части игры также планировалось сделать мультиплеер, но из-за нехватки времени, а также из за трудностей квестового сюжета работа над многопользовательским режимом была остановлена. Только спустя много лет поклонники игры запустили собственную онлайн-версию игры, которая на момент выхода ролика до сих пор функционирует. И вы можете попробовать повыживать там сами. Ядовитая болотная муха, которая была добавлена в ночь Ворона, может ранить и даже убить персонажа при включенном в год-мод режиме. Все дело в том, что выпущенное ядовитое облако наносит не фактический урон, а отнимает напрямую определенное количество жизней. И в первой части игры во второй есть помогательный персонаж, которого можно вставить только с помощью кодов. В первой готике это Рокфеллер, который без доспехов выглядит точно так же, как и безымянный. Он обладает почти всеми предметами в игре. Кроме того, появляется во второй части игры, но уже в обличии паладина. На низких уровнях сложности орки не могут убить Безымянного, даже если его жизни станут нулем. Он просто упадет на землю и через какое-то время снова встанет. На высоком уровне сложности такого уже не будет. Как в Готике 2, так и в третьей части есть корабельный маяк и есть его хозяин по имени Джек. С выходом Ночи Ворона появилась новая локация, Яркиндар, в которой вы не сможете найти ни одного алтаря Иноса, зато здесь есть три алтаря Беллера. Если безымянный в Яркиндаре не выучит языка крестьян и при этом отправится к Орхадрону, то он будет говорить вам на непонятном языке. Я не понимаю. Во второй части игры Охотник на дракона Ferous распространяет слухи о, о том, что король Робар второй мертв. Орки окружили столицу, но пала она уже или нет, я не знаю. Последнее, что я слышал, что король мертв, но я в это не верю. Как оказалось, все эти слухи не соответствуют действительности. Ну а на этом с фактами в этом видео все. Если вы соберете под этим видео 150 лайков то я соберу для вас еще одну часть с забавными фактами из серии Готика. Ну а теперь, что касается результатов конкурса. Победившие логины будут на экране. Отпишите мне свою почту, чтобы я смог отправить вам ключи. Как проходили выборы, ссылку на этот ролик вы можете найти в описании. Спасибо за вашу поддержку. Подписывайтесь на канал. И welcome в группу в Discord и Вконтакте. Ссылки в описании.